Там о прихлынут прихлымут волны На брег песчаный и пустой. И тридцать витязей прекрасных Чередой из выходит ясных. И с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом Леняет грозного царя. Там во перед народом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 Выкупа с рыбки, Хоть бы я с ее корыто, Но я что-то совсем расколола, Разыгралась. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка и спросила. Чего тебе надо настарчик? Ей с поклоном старик отвечай. Смилуйся, государь, рыбка. Разбронила меня моя старуха. Не дает старику мне покой. Надо мне ей новое корыто. Наша-то совсем раскололась. Отвечает золотая рыбка. Не печалься, ступай себе с Богом. Будет вам новая корыто. Воротился старик к старухе, у старухи новые корыта. Еще пуще старуха бранится. Дурачина ты, прости. Выбросил, дурачина, корыта, корыки, много ли корышки? Ворочись, дурачина ты, крытки, поклонились. Вы, уж из бок. Вот пошел он к синему морю. со синее море. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила: Чего тебе надо? Ей старик с поклоном отвечает Смилуйся, государыня рыбка Еще пуще старуха бронится Не дает старику мне покою И избу просит сварливая баба Отвечает золотая рыбка Не печалься, вступай себе с Богом так и быть, избава муж будет. <с> землянки, а землянки нету уши следа. Перед ним изба со светелкой, с кирпичной убеленной трубою, с тубовыми тесовыми воротами. Старуха сидит под окошком, на чем свет стоит, мужа ругает. Дурачина ты, прямой, простофиля.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 Неспокойно, синее море, стал он кликать золотую рыбу. Приплыла к нему рыбка, спросила. Чего тебе надо, мастарчик? Ей с поклоном старик отвечает. Смилуйся, государиня рыбка.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 Старик к старухи Что ж он видит Высокой терем На крыльце стоит его старуха В дорогой собольней душегрейке арчевая на маковке кичка Жемчуги огрузили шею На руках золотые персни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 Старуха вздурилась, опять к рыбке старика посылай. Протись, поклонись рыбке, не хочу быть столбовой дворянкой, не хочу быть больной царицей. Испугался старик, взмолился. Что ты, баба, белый объект? Не ступить, не молвить не умеешь, насмешишь ты целое царство. Осердилася пуща старуха. По щеке ударила мужа. Как ты смеешь, мужик? к нему рыбка, спросила. Чего тебе надо, в нас, Ей с поклоном старик отвечает. Смилуйся, государина рыбка. Опять моя старуха бунтует. Уж не хочет быть она дворянкой. Хочет быть вольной у Отвечает золотая рыбка. Не печалься, ступай себе с Богом, Добро будет старуха-царить. За столом сидит она царицей, служат ей, бояри да дворяне, наливают ей заморские вина, соедает она пряником печата. Рук ее стоит грозная стража, на плечах топорики держат, как увидел старик, испугался.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 А в дверях-то стража подбежала, барами чуть не изрубила, а народ-то над ним насмеялся. «Поделом тебе, старый невежа, бред тебе, невежа наука!» Yeah. Сталуха вздурилась, царедворцев за мужем посылай. привели к ней, говорит старику старуха. Рыбка золотая, И была бы у меня на посылках. Старик не осмелился перечить, Не дерзнул поперек слова молнии. Вот идет он к силам Видит на море черная буря, Так и вздулись сердитые волны, Так и ходят, так воем воют. Стала крикать золотую рыбу, Приплыла к нему рыбка, спросила, Чего тебе надо, мастарчик?